Всем привет, друзья! Ну вот подготовка к округам. Стелим специально соломку, потому что сенка они сожрут. Вот она. Девочка интересненькая. собирает так. Старается. Застряла что ли? Сейчас покажем соседочку. А вот соседку уже, посмотрите. Готово, вот такой не было Здесь у нас там малыши уже закопаны лежат. Собирает так все тщательно. хорошая мамка да здесь вот соседка смотрите тоже уже наносила пузать не как какого там блин засранка отверстие 10 сантиметров пролазит здесь вот уже видите вот такая колчик кукурузки немножко подсыпал вот тоже тут накопала Дельница, блин. там все шумит. Что это за жилку Там уже побушка, блин, сантиметров пять получилось. Серьезно такая Не будем мешать Хомячит Натаскала сначала соломы туда А сейчас там сидит и хомячит Хомяки здесь девочка все опытные уже каждого полугода немножко больше 8 месяцев то есть это уже не пира а кролки вот еще одна мамань лежит тоже смотрите засранка вам уже рожать куда-то выскочила беги назад давай давай беги назад беги беги, беги. молодец молодец что а такое? Точно выскочишь. Ладишь на не у Вот такая тоже хорошо все. Вот здесь тоже сукрольная. Но мы еще даже затришки не ставим, потому что еще до крола дней 10, может даже 8. Так, плохо видно не стану, что ночью. Вот так. Ну все, друзья, не буду мучить крольчих отдыхают пускай работают тяжелый балдеет животик большой <coughs> пускай не приносит большое количество крочат ухом возит, водит это все собирает так что от кролика всем вам привет Подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.